Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Китанова и интернет-проект faberlic Онлайн. И сегодня я хочу показать вам, продемонстрировать вот такое платье. Конечно же, на мою фигуру оно не подошло, как я и предполагала. Но все-таки я его заказала для успокоения своей души. Вот, ткань на ощупь очень мягкая очень, я бы сказала, ну, такого качества ткань у нас в магазине стоит довольно хорошие деньги. Вот. Оно не тянется, поэтому я, во-первых, маленькая, а во-вторых, кругленькая. Вот. Состав у него, вот смотрите, стопроцентный поли полиэстер. Размер 50. Я мечтал, что оно на меня полезет, этот размер 50, но, к сожалению, оно на меня не полезло и смотрится несуразно. Даже не фотографировать не буду. Извиняюсь, что видите неразглаженный вид, но скажу вам, вот это вот платье, как бы вот сдалека хочу вам показать, оно вот вроде висит, такое невзрачное, да, знаете, а вот многие девушки рекламируют. Если одеть девушке стройненькой, Uh, но ну, даже если не стройненькой, высокой девушке уже такой, ну, статной высокой девушке будет очень здорово, вот, поэтому я, конечно, очень жалею, <laughs> что, ну, я думаю, уже 52 размер, он будет уже огромный, да его уже и в наличии нет, ну, платьишко, конечно качество в восторге как на других смотрится очень не нравится ну вот поэтому и заказала буду возвращать что поделать вот но отзыв о плате я оставляю только положительный то что ну по природе я так сложно но ну, никто не виноват я люблю себя такой, какая я есть но это все о чем я хотела вам поведать, дорогие друзья? Платье отменное, рекомендую. Для высоких девушек это вообще супер находка будет. Оно и на торжественные мероприятия, и на повседневку. Я не знаю, вот, конечно, вживую передает лучше его, но э, через телефон вот как-то так, что-то мне кажется как-то не очень зрачно. Но вот. Если я вам была полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.